Головки расточные с микрометрической подачей тип 1350 используются для высокоточной расточки внутренних отверстий, обточки наружных цилиндрических поверхностей, ступенчатой обработки и прочих операций. Эти головки могут быть оснащены хвостовиками с конусами морда от 3 до 5 с резьбовым отверстием по оси по типу AE и AEK с лапкой по типу BE и BEK с конусами 7,24 от 30 до 50 -го. исполнение AEU масс BT и конусом R8 в головках применяются резцы с диаметром хвостовика 18 мм. Диаметр расточки до 160 мм. Шаг шкалы 0,02 миллиметра позволяет легко и точно перенастроиться на любой допустимый диаметр обработки. В комплекте с головкой имеются две державки, две втулки, резцовые вставки, шестигранные ключи.